Сегодня аппарат президента распространил заявление главы государства по предстоящим выборам, в котором говорится, 15 октября состоятся выборы нового президента Кыргызской республики. «Свой долг как действующего главы государства я вижу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан и оградить их от какого-либо давления со стороны. Избиратели должны быть также ограждены и от попыток навязывания им ложной информации. Учитывая важность президентских выборов и степень влияния их итогов на судьбу страны, манипуляции. Популирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации интересам национальной безопасности Кыргызской Республики. К сожалению, таким примером является попытка одного из кандидатов навязать обществу ничем не подтвержденные данные о якобы готовности 65% населения голосовать за него в первом туре. В целях ограждения граждан от вовлечения в деструктивные действия глава государства посчитал важным довести до общественности реальную информацию. В частности, о результатах социологических исследований, которые проводились ведущими социологическими службами Кыргызстана с марта по октябрь этого года. Так, по данным опросов, респондентам задавался вопрос. Если бы выборы президента республики состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных политиков республики вы бы проголосовали? На первом месте 40,4% голосов в Сурумбайджеймбе, на втором месте Умербек Бабанов. У него 21,8% голосов опрошенных. Третье место у Адахана Мадумарова 4,2%. Четвертое у Темира Сариева 2,5% голосов. Несмотря на дождливую погоду, ветераны-афганцы, герои революции и деятели культуры вышли на флешмоб под эгидой проведения мирных выборов. Люди собрались у здания Минкультуры, возложили цветы на аллеи отцов-основателей кыргызской государственности и продолжили акцию с призывом кыргызстанцам не продавать свои голоса и не поддаваться на различные провокации со стороны некоторых кандидатов в президенты. Мы за мир и за мирные выборы Если завтра вспыхнут беспорядки, кто будет отвечать? Мы обращаемся ко всем Я, как спортсмен, обращаюсь к спортсменам и всем людям Мы не должны становиться жертвами политических игр Не надо продаваться Продавая свои голоса, вы продаете свое будущее Так как эти выборы чистые, мы призываем, чтобы они прошли чисто и мирно Наша цель – обратиться к нашему многонациональному народу Все мы кыргызстанцы и не должны поддаваться права со стороны некоторых кандидатов. Мы все должны быть объективными. В первую очередь выбирать того, кто кому нравится. Не обязательно такое-то или второе-то, или преемник или неприемник. Мы должны выбирать по совести. Но категорически быть против тех, кто хочет дестабилизировать Кыргызстане ситуацию. Цель сегодняшнего мероприятия – призыв к сохранности мира и стабильности в государстве. Мы, афганцы, лучше всех понимаем и знаем цену этому. И поэтому активно участвуем в жизни государства и делаем все, что можем. В другой части города гражданские активисты говорили о своих наблюдениях, говоря, что существуют некоторые тенденции, и они вызывают обеспокоенность. Они связаны с агитационной кампанией кандидатов в президенты, которая сопровождается использованием черного пиара, отдельными фактами нарушения законодательства. К сожалению, в ходе агитации некоторые кандидаты все еще делают упор, не на предлагаемые программы, платформы, а на субъективное личностные качество, И это влияет на конечный выбор избирателей. Бабанова и Турюбаева не только надо привлекать уголовную ответственность, и надо сажать за экстремизм и сепаратизм. Анализ и мониторинг предварительных процессов показывает устойчивое и стремительное падение рейтинга Бабанова на фоне такого устойчивого и стремительного популяризации Джейнбекова. При таком проигрышном для трех голов гидры в варианте они направляют все усилия на дестабилизацию социального положения. Напомним, выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября, в которых впервые не будет участвовать прежний глава государства. Поэтому прозрачность избирательной процедуры станет главным критерием работы уходящего президента. Сейчас ведутся последние подготовки к избирательному процессу. Бюллетени отпечатаны и уже началась доставка по регионам. В них внесены фамилии 13 зарегистрированных кандидатов в президенты. Данные Камчебе отказавшегося участвовать в Выборах президента будут вычеркнуты. В соответствии с Конституцией кыргызстанцы голосуют свободно и добровольно. Кому отдать свой голос, каждый решает самостоятельно. А Центральная избирательная комиссия призывает кыргызстанцев не продавать свои голоса, не поддаваться на материальное благо или обещание выполнить какие-либо услуги в будущем. Айпериша Имбетова, Талас ЛТР Бишкек.